Так, друзья, сколько у нас лайкусиков? 1300. Ребятки, просьба всем, кто на стриме, поставить лайк, опуститься под э, стримчик, поставить лайкусик, вам не сложно, а мне будет очень приятно. Добиваем, давайте цель поставим 4000 лайкусиков, Буду, будет очень круто. Так, это что такое, я тебя не знаю, братан. Ты кто? Так, давайте на 3 Плазу зайдем, чтобы нам, если что, нас не выкинуло из игры. Хотя, в принципе, может оно из страниц пазы скинуть. Обнова вышло? Так, хорошо. Тогда я не выхожу из игры, я просто... А просто вот так вот сделаю. Да как вышло? Чего вы рассказываете? Чего, у меня опять скамите? Опять вы меня скамите? А может это чисто на випке? Может? А давайте чисто на випку сделаем вот так. Да, на випке есть. На випке есть, прикиньте. А ну, давайте я вернусь. Под... А я так и знал. Я так и знал, что так будет. Я так и знал. Давайте заходим. Сейчас, сейчас, сейчас. Да, прикиньте, оно не обновилось, а на випке а обновилось. Интересно, блин. Да, есть. Найс. Nice. Так, так, так, так, давай комета Комета, планета Чпойн, найс Комет Крашес Комет Пец, Комет Экс Рап, рэп, рап, рэп Нью Лидерборд, фан-арт И Доминус Эксклюзивки Окей Так, что у нас тут какой-то Кто это, боже А кто тут у нас вообще в, в топе? Я не понял. Это что за люди? Кто эти люди? Кто эти люди? ё -моё. Понятно. Так, а у меня какое тут место? У меня 3 триллиона. Прикиньте. Подождите. А ну подождите. А если снять всех этих? А если снять всех полностью хугов? Давайте мы всех хугов снимем. Так, 3 триллиона, да, видели, запомнили? Чего? Только не говоришь, что еще, еще банк не работает. Где комета? Сейчас прилетит, братан. Пока что не вижу. Так, пока что в топ пытаемся попасть. Так, Вирдров. Так, и вот это вот еще заберем А почему рэп не показывается На хугах, я не понял, что за фигня А давайте Слушайте, я знаю, как мы сейчас повысим